Вот бывают в мапинге такие люди. Зовутся недомаперы и вы это знаете. В этом ролике ничего не изменится и мы продолжим показывать недомапперов. Итак, первая наша особь, это недомаппер красочный, давайте просмотрим его видео. Как вы заметили, эта особь совершает много неканоничных вещей, допустим неправильное звуковое сопровождение, или еще. Карта не его, ведь он подписан как лисиный маппер. Также через чур светлые и токсичные цвета, что прям глаза ползть от такого. А теперь вторая особь. Ни дымапер, ни политический. В первые секунды нас встречает война. Цели которой не ясны. Просто завоевание. Могущество. Нет блин. Создание СФФБЮ. Дальше тут дела идут стандартно. Югославия просится в Коминтерн, но тут Германия решила устроить собрание С. На собрании они выясняли дальнейший план развития хотел попросить помощи в Америке, но у них там война. Но по итогу они пришли к тому, что запретят коммунизм в ЕС и помогут Америке. Вопрос, зачем помогать Америке, если у вас и самих полная жопа? Как же без поворотов событий? Швеция решила выйти из ЕС, ибо ей они не помогут. После того как Швеция вышла из ЕС она решила создать Скандинавию. Без причины, просто взяла и создала, почему бы и нет. Но и после создания, нет, она не провела реформы. Она сразу пошла на Финляндию, хотя после объединения еще не налажена экономика и армия. Как Финляндия узнала, что Швеция выйдет из шпионы в правительстве? И какие такие препятствия, может оборонительные сооружения, типа амбразуры, брустверы или форты? Стоп! Стоп! СССР решил помочь Финляндии, но Финляндия не знала об этом. Красная армия как-то прошла через границу Финляндии, но правительство Финляндии об этом не знало. хиппи-энг, сказал бы я будь бы это не недмаппинг. А сейчас ошибки в видео, первое, это детализация карты, одна граница жирнее другой, неправильные тени и вставки в балах и морях. Второе, нелогичный сюжет, действия стран не оспариваются мировым сообществом в лице ООН. Третье, звуковое сопровождение, звук очень громкий. Я пока монтировал кровь из ушей и горшнями собирал. И такие видео с полными ошибками собирают пару десятков тысяч, если не сотен тысяч, и пока недмаппинг живет наша редакция не остановится. <музыка>